Искал свою я половинку В потоке жизни словно трал принятку рыжую Блондинку я ноги в жизни Перебрал Мелькали шустром половинки Пред взором огненных Хачей Татьяны, Анны, Юль, Кузинки Пока ничьи и я ничьи Я долго выбирал И целился Искал Достойный идеал Польнул и друг удостоверился Как безнадежно я попал И вот нашел и слава богу На свете нет ее милей Для прочих всех мы не недотроги Живем водой Я гляжу порой из-за плеча, другие половинки на которых раньше не встречал. Я долго выбирал и целился, искал достойный идеал. Полюнул на другую доставился, как и безнадежная я когда дни отпуска, увы, уже кончаются И к синему морю ты идешь последний раз Такие девушки на пляже появляются Что от обиды слезы капают из глаз Я долго выбирал и целился Ну и вдруг доставился, Как и безнадежно я попал.